Здравствуйте, дорогие друзья! Рада снова приветствовать вас на нашем канале. Сегодня вашему вниманию хочу представить яркие аксессуары, которые должны быть в гардеробе каждого современного ребенка и подростка. В этот раз мне в руки попал бренд Солтон. Неожиданно, но эти изделия оказались российского производства. Мягкая фактура кожи, нежная на ощупь, идеальный пошив, металлическая фурнитура. Словом, они ничем не уступают модным европейским брендам. Начну обзор с компактных, легких, удивительных кошелечков. На мой взгляд, они идеально подойдут для подростков и людей, которые не носят с собой много налички. Модель двухсторонняя. С одной стороны два отделения для купюр. С другой отделение для мелочи и четыре кармашка для карточек. Расцветка. Солнечная желтенькая подойдет для девочек, а сине желтая для мальчиков. Наш паспорт тоже требует красивой и надежной одежды, ведь это самый главный документ. В данной коллекции обложка с узкими полями, где паспорт надежно закрепляется и легко вынимается. Также есть прекрасное практичное решение для хранения ключей. У всех же была в жизни ситуация, когда вы или ваш ребенок терял ключи или рвал ими карманы. Так подарите ему ключник с двумя кольцами для крепления ключей и маленьким внешним кармашком на молнии. В него поместится весь арсенал ключей. Дарите подарки, радуйте себя и своих близких качественными аксессуарами, которые на долгие годы украсят ваш гардероб. И пусть наши детки с малых лет привыкают к хорошим, качественным, практичным вещам. Смотрите нас, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, а мы пошли снимать для вас новый ролик. До скорых встреч!